Oh, mm -hmm. oh, Хватит. Хватит? хватит. У ГАИ хватит. Вызывайте. У нас-то может быть нет, а у ГАИ хватит. Вызывайте. Так уже вызваны. Давайте. Вы получите штраф. Плюс еще стоянка на газоне. Пять тысяч. Пять тысяч штраф. Кому именно? Написали? Где машины стоят? Что именно? Пишите, что Что именно я должен написать? Да вы сами должны Обойдите, знать, как водитель. Человек, да вы сами дома. должны знать, как водитель. Вы же я давали знаю, на ПДД, правильно? Знаю. Ну, ну что? а что я, сидел, я я я что я должен Обойдите, написать водителю? Что я должен написать водителю? все автомобили Да вы начните Почему сначала себя. Вы начните себя с вы начните себя сначала. Вы начните с себя сначала. Что именно вы начали? Что? Что, что именно вы начали? А я что мы в детском саду что ли тут я штокать? Не узнал, я не знаю, что у вас делать надо. Пожалуйста. Взрослая женщина стоит, я с мужчиной. Я девушка. Да какая разница мне? большая. Для иди меня вы снимаете. девушка. Иди дальше, снимай. Что иди дальше, снимай. Я, я дальше вообще дальше на месте снимаю. нахожусь, я хочу там и снимаю. У меня вообще не модели, не надо тебя, меня делали, ясно? Вот, вернитесь, пожалуйста, оттуда, оттуда, туда, откуда приехали. Вернитесь на дорогу. Вроде взрослые люди-то. Не в детском саду живете. -то. Что вам мешает припарковаться по правилам дорожного Давайте движения? Давайте начнем сначала дома, молодой, Что значит? На... Сна... Давайте вы начнете сначала с себя. Давайте от А дома. не с других. Нет, нет, что я, значит я нет? Начну вы начну что, в детском саду, как что ли? Все вы в детском уезжай, саду? Да. В да? То, я вам сочувствую, очень сильно сочувствую. Вы не я, вам детский, сочувствую я вам сочувствую, как человеку, что, что как в детском, детском саду. саду. Давайте покажите мне, как надо. Что, что вам давать? Покажите, как надо, чтобы что. Что да, что как надо давать, дома. что как надо давать. Как вы уехать что? что? Живете, в Садитесь в, в машину покажите и мне, уезжаете. Вот и как это надо. Покажите мне в этом доме. Что именно вам? Покажите, покажите мне ваш паспорт. А при здесь паспорт? Покажите мне вы ваш сотрудник документ, полиции, что, ли? что вы Вы сотрудник да. полиции, чтобы да. я вам показывал паспорт? Да. Удостоверение покажите. Покажите мне сначала. Удостоверение свою. свое Начала покажите в развернутом документ. виде, раз а сотрудник так полиции. Вы, да, следует, а показать не У меня спрашивают, имеет право только сотрудник полиции, и то при исполнении. И вы мне никто. Я никто. Ну и что? Так я вас. Что я как командуешь? я как. Что ты мне командуешь? Что ты? В смысле команды? Я вас прошу предотвратить свое административное правонарушение. Ты кто? Как человек. Ты кто? Я человек. человек. Ну и что дальше? Вислоте костей так же, как и вы состоите. И что? Что и что? Что и что, что, что? Человек вот человек. Взрослая вот, женщина ты. еще штокает. Я не вообще взрослый. Ты сам Вам сколько лет-то? Вам сколько лет? -то? Ты сам Вам себя вам слышу. сколько лет, что ты вы сидите как слышу. в детском саду? Вот заладил, детский сад, а еще что-нибудь знаешь? Я, еще одна слова, в детском саду только сказали, ты сегодня в детском садике, о, я понял, детский сад, два слова выучил, молодец, пять баллов. Вы тоже молодец. Дальше в школу. Вам тоже пять баллов. И институт явно тебе не веселее. Ну, причем институт и правила дорожного движения. Вообще, грамотный уплаты? человек? Знаешь, вы хоть грамотный нет. человек? Я, да. Да? да. Похоже, дела нет. Да. Раз еще до сих пор не выучили этот знак, который там У -у -у. находится. Здесь вот люди ходят с колясками, передвигаются, а вы сюда на машине заезжаете. Объясни все. Вы начните с себя сначала, при чем здесь они? Вам скучно? Мне, Мне, да. Ну видно нечем. же, по нему, по нему психушка плачет. Работать еще что хочу. Устроиться на работу? 100 тысяч зарплаты требует. Вот обратите внимание, типичные автохамы. Оба. Обратите внимание, что мы осуществляем разгрузку. Да? Разгрузку? Молодой человек, вам стыдно, должно быть, один пакет не донести. Стыдно должно быть. А еще мужчина называется. Пакет не донести. Фу, позорище. Позорище, они а не мужик. Разгрузку осуществляет. Позорище, позор. Они а мужик. А еще юрист. Еще юрист. Безграмотный юрист еще оказывается. Нечего, я уже вам сказал. Че с 15 раз ты спрашиваешь? Есть. Так устроите меня на работу. 100 тысяч зарплата. У меня есть и Можно 200. Но тогда хватит? Мне хватит. Вы тогда тоже Я, Я по, по крайней лаз мере, лаз правила лаз ПДД соблюдаю, в отличие от вас.